Всем привет, сейчас мы будем общаться с представителем компании Waves Иналом Карданом. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, немного на, нашим подписчикам о вашем проекте, с чего все начиналось, какие цели ставились первоначально и как вообще идея, ваша идея воплотилась в мире криптовалют? Да, а, начну, наверное, с самого начала. С, что такое waves С простого достаточно вопроса который займет всего лишь пять минут что такое waves waves это блокчейн-платформа то есть основной продукт компании waves это непосредственно технология блокчейн это не про криптовалюты это не про игры с чем мы сюда приехали это в целом про саму платформу сам блокчейн на базе которого уже можно строить продукты игры токены все что угодно Изначально в 2016 году, как только начинался Waves, был большой акцент на токенизацию. Да. То есть мы говорили, что на нашей платформе очень легко выпустить токен. Это так и было, и так и есть сейчас. Например, не как в троне в эфире где-то еще, что выпустить только надо написать смарт-контракт. В нашем случае токены являются гражданами первого сорта, как говорится. И чтобы выпустить токи надо просто там, заполнить форму из 4-5 полей, нажать кнопку, и у вас уже есть свой токи а В дальнейшем, как бы с 2016 года модель, естественно, менялась. То есть мы не просто там токенизацией занимаемся. Мы, занимаемся, мы делаем технологию, да, как я уже сказал. Появля... Появились уже смарт-контракты появились в разных ипостасиях. Там У нас smart аккаунт smart assets. Сейчас скоро появится ride right for Apps, то что мы называем. То есть э, платформа для решения, скажем так, всех задач, которые можно решить с блокчейна То есть блокчейн же просто технология, которая хороша в каких-то областях. Наша задача дать для этого максимальное количество возможностей, дать вот этот самый блокчейн, чтобы люди использовали это. Проект у вас достаточно масштабный, быстро развивается. Подскажите, сколько людей задействовано сейчас в проекте? Сейчас в головном офисе, который расположен в Москве, работает больше 150 человек. То есть они работают непосредственно в плане разработки. Они делают там ноду, все наши продукты, которые вокруг ноды. У нас есть еще представительства в Британии, в Швейцарии, в Голландии, где только нет на самом деле. Плюс у нас еще есть люди, которых мы называем амбассадорами, можно сказать, послами, которые являются представителями в разных странах, начиная от Азербайджана, там, до Японии, где только их нет на самом деле, которые тоже, можно сказать, являются частью нашей команды и помогают именно развитию Waves. Вот вы используете стек Java Scala, так? Почему обратились именно к нему? Почему не захотели использовать тоже достаточно высокопродуктивные языки, такие как C++ или GoLan? Я немного не соглашусь, что Java там сильно менее продуктивен, чем C++ или Golang. Наверное, есть там по перформансу как, немножко, скажем так, просадка, но не такая большая. Но у Java и USCAL есть одно большое преимущество, которое они сами с самого начала заявляли, это write once, run everywhere. То есть написанное на... То, что запускается на JVM, запускается на многих платформах, на многих операционных системах. Поэтому у нас даже, например, есть нота запущена на телефоне то есть вот это плюсы которые дает живем стоит отметить что у нас все-таки степи java скала больше больше что-то скал то есть на GVM, да но java у нас практически нет у нас большая часть скал ну и как-то исторически сложилось на самом деле что это скала Фреймворк Скорокс был написан на Skyle, а Waves в первых версиях основывался на этом фреймворке Scorax, Поэтому так получилось. Плюс у скал есть большое количество преимуществ, большое, он функциональный, он помогает избежать многих ошибок, он выразительный, не такой многословный, как Java. Поэтому вот все это вместе сошлось. И Waves сейчас на скалах. Но еще хочу добавить: сейчас есть альтернативная реализация ноты Waves еще на Голанге. А это делается не потому, что голланд быстрее, может быть, в итоге окажется надо быстрее, я пока не знаю, а потому что оперативная реализация помогает избежать, условно, ошибок. Если одна реализация, все, все ноды работают на ней, если не какая-то ошибка, в теории можно что-то плохое сделать сетью. Поэтому, чтобы этого избежать, будет оперативная реализация на голанге То есть, есть там очень маловероятно, вероятность, что скала там допустили ошибку, и эту же ошибку допустили в гол, чтобы это минимизировать, риск вот такой ошибки, которая положит всю сеть. Делаем сейчас альтернативную реализацию на комплекс. То есть эм, про программную архитектуру будем спрашивать? Отлично. Эм, хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, какие все-таки вопросы будет решать, решает и будет решать Java Scala, и какие будут предназначены для GoLand? Ну, на самом деле, вопросы и для GoLang и для Java, джава абсо... стека, давайте назовем так, на Скалы, на самом деле, они абсолютно одинаковые. Эти вопросы не специфичны для языка, они специфичны вообще для всего блокчейна, для всех блокчейнов, я бы даже сказал. Там огромное количество вопросов, связанных с распределенностью, то есть делать распределенные системы неимоверно тяжело, очень тяжело делать, чтобы она была достаточно заустойчивой, чтобы нельзя было завалить просто так сеть, чтобы... Условно нельзя было отправить транзакцию в ноту которая там загружает на 100% ее там по процессору, по памяти чего-то еще. То есть э, задачи примерно одинаковые, что для Gosh что для Скала, что для GVM, наверное, так даже правильно сказать. Э, и в целом, как бы, они связаны с особенностями блокчейна. Там, например, другая особенность, которую э, у меня как-то был, был, тоже был доклад на DevOps Days, где я рассказывал, почему делать блокчейны это гораздо сложнее чем делать все что остальное потому что элементарно мы не управляем тем как обновляются ноты то есть мы там можем выпустить эту версию там новую версию ноты но обновлением руководят ну, как, управляют непосредственно владельцы этой ноты соответственно у нас были в сети случаи когда там 10-15 разных версий они должны все друг с другом работать они все должны друг с другом общаться обмениваться данными это же одноранговая сеть поэтому они все должны друг с по-хорошему работать и вот это все необходимо учитывать необходимо обратно совместимость учитывать необходимо учитывать возможные баги которые есть там то же самое живьем есть баги в гое есть баги везде есть баги и со всем этим приходится что-то делать поэтому задач там много интересных задач еще больше поэтому там в общем всяко хватит на всех вот вместо смарт-контрактов вы используете Smart Assets и Smart Accounts. Хотелось бы узнать о них немного подробнее и в чем они лучше по сравнению со смарт-контрактами. На самом деле, термин «смарт-контракт» очень неудачный. Сам Виталик Бутерин, который начал применять смарт-контракт на блокчейн, наверное, первым, он сам с этим согласился, и он прямо говорит, что ну, я неправильно наверное, выбрал термин, он сам об этом в Твиттере писал. Поэтому мы стараемся по максимуму избегать термина «смарт-контракт». Потому что если смотреть правде в глаза, смарт-контракты – это не, просто, это не то, что умные, это самые тупые контракты, которые только можно придумать. То есть они выполняют ровно то, что им сказали, ну, как бы не назовешь их умными, правильно? Когда они выполняют ровно то, что им сказали, ничего больше. Поэтому именно смарт-контракты немножко так, к этому термину относимся, скажем так, со скепсисом. Что у нас вместо смарт-контрактов? У нас есть смарт-аккаунты. Чтобы это объяснить, наверное, надо немножко глубже погрузиться. В Waves есть аккаунты точно так же, как в эфире, но не так в биткоине. В биткоине есть там входы-выходы, у нас немножко по-другому, у нас есть аккаунты, что из себя представляет поведение по умолчанию для аккаунта. Чтобы сделать транзакцию, аккаунт должен предоставить валютную подпись для этой транзакции, то есть подпись транзакции, она делается с помощью приватного ключа, она должна соответствовать этому самому личному ключу. Все просто. Это поведение по умолчанию для аккаунта. Что такое smart аккаунт Смарт-аккаунт позволяет поменять, изменить это поведение таким образом, что мы можем сказать в теории все, что хотим, и изменить поведение аккаунта. Мы ему говорим, аккаунт, например, ты можешь делать транзакции только если высота блокчейна больше, чем N, или только если у тебя на балансе больше, чем 100 waves. То есть э, сам пользователь может определить условия, по которым, которые разрешают делать с этого аккаунта транзакции. Мы можем, например, разрешить любому пользователю делать транзакцию с моего аккаунта, Разр... сделать multisig, то есть в четыре строчки можно сделать multisig. То есть мы говорим, что вот там три аккаунта, например, два из них должны подписать транзакцию, чтобы транзакция считалась валидной с этого адреса, с этого аккаунта. Это концепция смарт-аккаунта. А, да, ну, если технически погружаться, на самом деле, смарт-аккаунт – это аккаунт, к которому добавлю некий предикат, то есть некий код, написанный на нашем языке с смарт-контрактом, а, называется write. И вот этот код всегда должен возвращать либо true, либо false. Если он возвращает true, транзакция считается валидной, она попадает в блокчейн, а если false, транзакция не валидная, она просто не попадет в блокчейн. Все смарт-ассеты. Uh, идея практически такая же. У нас в Waves токены, как я уже сказал, являются uh, гражданами первого сорта. Uh, и выпустить токены очень просто, но можно поменять его поведение. То есть по умолчанию токен можно там, с одного отца отправить на другой, и сжечь и так далее. Но я как человек, выпускающий токен, я могу сказать, этот токен, например, сжигать нельзя. Этот токен нельзя никому переводить, кроме как мне и так далее. То есть вот эти условия я могу описать. Добавить это к своему токену, к своему асету И опять же, вот этот э, контракт, этот код, этот скрипт, должен возвращать себя либо true, либо false. И если true, то вот эта транзакция с этим токеном может быть совершена. А если false, то нет. Но это две такие фундаментальные концепции, которые у нас уже есть на мейнете. Кроме них, у нас сейчас на тестнете есть RIDE for DAPS, то, что мы называем. То есть мы специально вот уходим от язык смарт-контракта. Это наш язык рай для децентрализованных приложений, где похожая на то, что есть в эфире. Сейчас. Если смарт-контракт, значит, смарт-аккаунт позволяет, там, просто выполняется, возвращает true-false, то там уже появляются функции, которые можно извне вызывать. То есть можно вот сказать, у вот этого аккаунта вызови, пожалуйста, такую-то функцию с такими-то аргументами. В этом, в принципе, основная идея Right4DApps. В то же время функциональность смарт-аккаунтов там тоже сохраняется. Хорошо, понятно, спасибо. Вот, посмотрели мы ваш roadmap. В декабре 2019 года планируется релиз voting system. В целом в мире уже существуют такие системы. Чем будет отличаться от таких систем ваша? В чем ее уникальность? Я немножко буду в непривычной роли. Какие существующие системы voting system, работающие, вы знаете? Система... Voting систем, выборная система, в про которую в которой уже проводили выборы. Страны я не назову, но можем обратиться к источникам, погуглить и посмотреть. Вот это конкретные кейсы, то есть сделали voting систем да. для чего-то конкретного. Точнее, сделали воутинг. А мы говорим про voting system большая частью. Возможность создавать голосование и проводить эти голосования в нашем блокчейне. То есть это не просто взяли блокчейн, прикрутили к выборам, там я не знаю, куда-то кого-то и все счастливы. Нет, это возможность любому участнику экосистемы создать свое прозрачное голосование и подвести его итоги и сказать, вот там жильцы нашего дома, условно говоря, выбрали председателя нашего ТСЖ Иванова Ивана Ивановича. Подтверждается это блокчейном, и вот публичные ключи всех людей, которые живут в нашем доме. То есть основная идея именно в этом, в Voting System, не просто в создании одно, одного голосования, а в возможности быстро запустить голосование, подтверждать все это блокчейном и подводить итоги результатов. Хорошо. В том же декабре 2019 года планируется запуск сайдчейн, так? А, ну, в roadmap сейчас это да, Сколько я на самом деле, roadmap можно посмотреть на сайте, если кому-то интересно, то есть platform.com, там есть roadmap практически по всем продуктам, да. Хорошо, это ваша имплементация нескольких, если я правильно понимаю, чейнов. Так, что это будет давать пользователям, кроме секьюрности? На самом деле, основная идея sidechain даже не секьюрность, а масштабируемость, потому что а, хоть Waves и очень быстрый, до 1000 транзакций в секунду, в отличие там, от эфира, в котором там, 15 транзакций в секунду, например, хоть он и очень быстрый, но это тоже какой-то предел. А, и мы понимаем, что если мы приходим в прекрасный мир будущего, web 3.0, и того, что блокчейн должен быть, как говорится, under the везде, то есть под капотом хорошим блокчейн должен быть везде, где несколько участников, а если мы приходим к этому будущему, тысячи транзакций тоже может быть недостаточно. Поэтому мы делаем сайдчейн, то есть возможность отделиться от основной цепочки, делать там какие-либо вычисления, делать там, в принципе, что хочется, не загружая основную цепочку, а результат потом складывать в основную цепочку, например. То есть главная проблема, решаемая сайдчейнами, это масштабирование и небезопасность, я бы сказал. Вот мне интересно просто, да, как человеку, скажем так, не будет ли возникать дублирование данных на второй цепочке, или это будет работать как? Как ответвление совершенно для иных разных пользователей? Тут на самом деле моделей может несколько, даже если они дублируются в этом самом сайдчейне, в этом особо никаких проблем нет, потому что сайдчейн это не основная цепочка, сайдчейн в конечном итоге в какой-то момент закрывается, там главное, чтобы результат был положен в основную цепочку и... Там данных о сообщениях может вообще не остаться. Мы можем в основной цепочке просто увидеть, что вот здесь вот отделились, там что-то заморозили. Вот здесь вошли обратно, вроде там баланс нарушен, ничего там нового там не создали, не положили обратно, условно говоря, там и нагенерили токенов в сообщениях, не вернули их в основную цепочку. То есть такой проблемы, в принципе, не стоит. Еще я на самом деле заметил бы, что э, сейчас э, на дворе даже не середина 2019 года. И... Все-таки имплементация сайт может поменяться. Это, я сейчас говорю про текущий подход, про наш текущий вижен, как это будет на самом деле, мы будем видеть на самом, ближе к делу, скажем так, ближе к релизу. То есть то, что я сейчас говорю, не надо воспринимать как абсолютный коммитмент, что именно так и будет. Мы находимся в поисках правильного решения, потому что очень много трейд где То есть где-то можем приобретать, где-то терять. Поэтому мы хотим найти правильный баланс, и мы все еще в поисках этого. Хорошо, спасибо. Что такое спонсоршип-версия 2.0? Расскажите мне об этом. А, надо, наверное, сначала рассказать, что такое спонсоршип вообще. Да, и у вас спонсоршип была 1.0-версия, поэтому можно о ней поговорить немножко и рассказать, как вы пришли ко второй версии, собственно. А, давайте сначала про спонсоршип. Что такое спонсоршип? В Waves, как я уже сказал, можно легко выпустить свои токены. Допустим, у нас есть, вот мы на конференции про игры, у нас есть игра. Мы даем там токены за какой-то прогресс в игре. Я, как пользователь, захотел эти токены потом как-то использовать. куда то перевести, где-то продать. Я должен заплатить комиссию за транзакцию. Во многих сетях это делается только основным токеном сети, то есть эфиром, например. То есть тебе нужно, кроме вот этих токенов в игре, еще купить где-то эфиры, желательно за фиат, как-то это перевести на этот кошелек, с которого ты будешь оплачивать перевод. В общем, головной боли много для пользователей. Что позволяет спонсор? Sponsorship? sponsorship позволяет выпустившему токен спонсировать транзакции с этим токеном. Как работает схема? Я выпускаю токен, начисляю игрокам эти токены за игру. Когда игрок хочет сделать транзакцию, там, в третьей стороне, он делает эту транзакцию, в виде комиссии он указывает вот этот самый токен, который он получал, этот токен уходит мне обратно, а с моего адреса списывается уже WAVES, на адрес майнера, ну как, прикладывается как комиссия к транзакции. То есть тот, который выпустил токен, может оплачивать транзакции этого токена. Таким образом мы избавляемся от необходимости пользователя покупать свою как, как бы вот основную криптовалюту. то валюту. Это спонсоршип, вот то, что спонсоршип 10 20 30, это не так принципиально номера, это текущая имплементация спонсоршипа. Но сейчас спонсоршип поддерживает только трансфер транзакций, только переводы токенов. Например, нельзя обновить стейт своего аккаунта за вот эти токены. А такие запросы у нас есть. Нельзя сделать транзакцию обмена там, двух токенов друг с другом с помощью этого токена. Запрос у нас тоже есть. И сейчас как раз идея в этом, что мы хотим расширить функционал спонсоршипа, чтобы сделать, например, возможным оплачивать вот этими кастомными токенами, выпущенными новыми, оплачивать запись данных в стейт-аккаунт, транзакции, обмена и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чтобы можно было и покрывать другие виды транзакций тоже. В этом сущность спонсоршипа. Äh, Класс, большое спасибо за интервью Очень информативно, очень доступно Была рада с вами пообщаться В общем, ребята, у нас были, был представитель компании Waves Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их внизу Ставьте лайки В общем, мы свяжемся с ребятами И они дадут красноречивый полный ответ Класс, всем пока-пока